Привет, сегодня на обзоре проект Unball2022, так называется сайт. На самом деле мы уже с вами участвуем в одном проекте со схожим функционалом. Тут проект из себя представляет вроде как букмекерскую контору, но на самом деле мы будем зарабатывать не на что будем угадывать какие-то события, как они завершатся, а совсем по другой схеме. Вот сайт так выглядит, регистрация на нем довольно простая, тут в принципе боковая панель тоже, все на ней интуитивно понятно, тут у нас показываются все матчи, которые будут проходить, можно отсортировать по сегодняшним, завтрашним, но в основном нам будут нужны сегодняшние матчи, которые будут в ближайшее время. Как же на этой платформе можно попытаться приумножить свой капитал? Для этого переходим в телеграм-канал от этого проекта, кстати создан он 12 апреля, 14 апреля был первый пост. Сегодня 22 апреля и если мы вспомним проект, который до сих пор работает аналогичный, то он с конца еще прошлого года работает и если этот проект покажет такие же как минимум результаты, то это будет очень здорово, потому что в этом проекте в сутки можно зарабатывать от 4 процентов. Даются нам два прогноза в официальном канале. Первый на сегодня мы видим 2% к депозиту дает, и тут, кстати, расписан план, что надо делать, чтобы получить эти плюс 2%. Нам нужно выбрать матч ФК Химки и Торпеда Москва. Переходим на сайт и ищем этот матч, еще обращайте внимание на время, потому что вот тут оно все по порядку и сортируется. Итак, мы нашли наш матч, который начинается в 14.00, на время тоже обращайте внимание, в постах в телеграме оно тоже указывается, чтобы было удобнее Нажимаем на это событие и нам показываются всевозможные вариации, на которые можно поставить, вот результат итоговый счет, нам надо выбрать то, что указано в посте 3.1 и мы видим что коэффициент аналогичный как и в посте что еще раз подтверждает что мы находимся в правильном месте нажимаем просто на этот результат я уже поставил на данное событие сделав вот так нажал плюс все и весь свой депозит поставил на это событие также в истории можно тоже отследить статистику пополнение было у меня на 20 долларов тут автоматом я выбрал валюту белорусский рубль поэтому отображается все в белорусских рублях на 50 рублей грубо говоря пополнился 10% бонусом от проекта получил еще в личный кабинет. И вот за 3 ставки мы видим, что доход получился, ну, тоже, грубо говоря, 10% от изначального депозита. Вот мы видим мой первый матч, на который я поставил 55 рублей под, грубо говоря, 4% выгода 2 рубля белорусских. И потом я уже делал реинвесты, 57 рублей, тут небольшой коэффициент 1.33, ну и вечерняя ставка была уже под 3.66%. Процента. Вот Мы видим за вчерашний день, что общий процент был 4.99, и это без учета того, что с помощью первой ставки мы свой депозит все-таки хоть на чуть-чуть, но увеличили, значит и процент от первоначальной суммы, он по факту получился больше. Вот, друзья, такая платформа, все ссылки полезные будут находиться в описании, не забывайте о рисках, даже в этом канале все расписано, пожалуйста, инвестируйте в соответствии с вашим инвестиционным планом, чтобы минимизировать риски и максимизировать потенциальную прибыль, наши планировщики создают план на основе профессионального анализа и представляет клиентам наиболее безопасные направления инвестиций с наименьшими рисками. Так что ребята, инвестируем только те деньги, которые будет не жалко потерять, которые есть возможность потерять, потому что риски в любом случае присутствуют и этот проект вот прям я выложу на канал этот обзор и он может перестать работать, перестать выводить, надеюсь что этого не будет, но как говорится надейся на лучшее, а готовься к худшему.